Всем привет! В эфире Универньюса в студии Дарья Зотова. О событиях жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В деревне Универсиады прошла раздача китайских масок от Китайского консульства для китайских студентов. Ученые Казанского университета разрабатывают новые технологии для улучшения дорожного покрытия. 15 октября в зеленом зале Казанского университета прошло собрание ученого совета вуза. Что обсуждалось на встрече, вы узнаете в одном из наших следующих выпусков новостей. Вот уже в четвертый раз в Казанском университете прошла акция по раздаче средств индивидуальной защиты для иностранных студентов из Китая. На раздаче побывал наш корреспондент. Начало учебного года прошло уже полтора месяца, однако границы между странами продолжают оставаться закрытыми. В этом году количество студентов из Китая среди всех иностранных первокурсников Казанского университета составило более 20%. На данный момент в университете обучаются порядка 1200 китайских студентов. Чтобы как-то им помочь во время учебы, Китайское консульство решило организовать акцию по раздаче средств индивидуальной защиты. период пандемии коронавирусной. Инфекции COVID-19 продолжаются, поэтому это очень важно. Маски и другие предметы медицинской необходимости, они важны для всех и для студентов. В коробках студенты нашли респираторы, одноразовые маски, лекарственные препараты и антибактериальные салфетки. На раздаче присутствовал вице-консул КНР в Казани Хуан Кай. Напомним, что первая раздача средств индивидуальной защиты китайским студентам состоялась 24 апреля. В кампусе деревни Универсиады китайским студентам раздавал средства индивидуальной защиты генеральный консул КНР в Казани У Инцинь. Лев Диденко, Ленардо Довлетяров, Универ Ньюс. В Казанском университете пройдет форум по цифровой трансформации, организованный в партнерстве с передовым мировым рейтинговым агентством. Все подробности далее.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 Сможет ли асфальт в России прослужить 10 лет? Ученые университета Казани заявляют, что да. Какие для этого создали разработки, расскажет наш корреспондент. Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета создали новую технологию для улучшения дорожного покрытия. Материалы для него разработаны на региональных источниках сырья, что обеспечит доступную цену. Результаты... Получились удивительно хорошие, очень высокого качества получилось асфальтобетон. И вот сейчас мы уже получили завершающие акты. Мы сейчас готовим нормативно-техническую документацию на выпуск опытной партии этого реагента и самого уже асфальтобетона. Для обеспечения технологичности проводились испытания данной разработки. Последние испытания, когда нам удалось по требованию дорожных организаций, привести его в некий такой, э, сгранулировать одним словом ее. А для этого нужно подобрать специальный вяжущий, который ни в коем разе не ухудшили бы основных эксплуатационных характеристик асфальтобетона. И мы разработали такое вяжущее. Улучшенная технология позволит решить одну из главных проблем российских дорог, а именно проблему колейности. Установка позволяет э, дать оценку колейности. С участка берем вырубку, вот, вот такая вырубка, вон они, плиты лежат, вот в них, в них помещается эта вырубка, она помещается сюда, За, задаем на этих колесиках, сколько циклов надо провести. И таким образом оцениваем сопротивление колейности и говорим, вот наш реагент, который в составе был асфальтобетона, он дает очень хорошие результаты, колейности практически нет. Данную технологию также планирует запатентовать. Первый патент только вчера. То есть у каждого аспиранта, магистра, он во главе какого-то патента. Он является главенствующим. И мы потом вместе садимся, формируем вот это изобретение. Их у нас будет до конца года, я так думаю, около пяти-шести. Благодаря этой технологии дороги будут служить гораздо дольше обычного. Обычно дорога служила... Ну, допустим, 10-15 лет бы, все мечтают об этом, но этого не происходит. Но ну, а мы можем здесь после вот этого сказать о том, что она будет вот в эти сроки, по крайней мере, в эти, в эти 15 лет, значит, без всякого капитального ремонта текущего, она может выдержать. Эта разработка внесет достойный вклад в дело обеспечения качественных российских дорог. Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз. 1 сентября Елабужский институт Казанского университета открыл для татарстанцев дом научной коллаборации. Центр реализует более 10 программ дополнительного образования для школьников. 17 октября для них будут организованы тренинги и мастер-классы в сфере информатики. Все подробности далее. Учащиеся с 8 по 11 классы приглашаются на по информатике в Елабурский дом научной коллаборации имени Камиля Валиева Казанского университета. Там школьники смогут освоить векторную графику, 3D-моделирование, основы мехатроники и микроэлектроники, а также облачные технологии. Вообще, так как сегодня в современных условиях мы не сможем одновременно принять такое большое количество обучающихся, мы их будем делить на 5 потоков. Воркшоп по информатике состоится 17 октября. Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку. Перейти по ссылке, а также узнать все подробности можно в разделе новостей на официальном сайте Дома научной коллаборации. Участие будет у нас совершенно бесплатное. В процессе саморегистрации мы им предлагаем написать небольшое эссе на такую тему, как «Мое цифровое будущее». По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 917 261 86 58. Диана Желенкова, Кристина Надыршина, Универньюз. На этом у нас все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!